Это рука Слёзы Слезы. Е. Yeah. Я никогда не любил так, как я люблю тебя. Живу тобой, дышу тобой, другая не нужна. Да и нет смысла в этом, пусть это всего лишь грезы. Скажи для тебя шутка, когда у парня слезы. Когда готов пойти на все, чтобы стать первым. Когда в силах все забыть стать искренним и верным. Когда делал для тебя столько, как никогда не делал. А ты вот ответ плюш лицом, мол, до меня не дело. Когда любил тебя так, как никогда не полюбят. Когда я делал все, чтобы шептали твои губы. Как ты не крути, мне без тебя, увы, не сладко Я за тебя умру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 Тебя потухли свечи Я без тебя не могу Без тебя время не лечит Я за тебя умру Без тебя, увы, не легче Очередной скандал Иди ты к чертовой матери За стеной крики матом Дорога без катерки, И не пиши мне больше Слышишь, не звони даже Кто еще будет жалеть об этом Только время покажет Прошу простить меня Хотя постой, прощать не надо Прошу понять меня Хотя не нужно мне награды Я не могу без тебя Снова очередная картина Удары по щеке, скажи, это ли мужчина Да, меня трудно понять, я ничего не слышу Но как я должен поступать, когда плюешь ты в душу Какого черта он здесь, что ему надо снова? Упреки понеслась, грязи снова слово за слово. Не трогай мои руки, повсюду шмотки в сторону Она рыдает в ванной, слезы не помогут все равно Давай забудем друг друга, забудем навсегда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 Без тебя время не лечит Без тебя потухли свечи Без тебя, вовы, не лечи.